Привет, меня зовут Дима, и это рубрика «Хаббер как-то работает». В этой рубрике мы простыми словами отвечаем на главный вопрос, как же происходит работа в Хабер. В этом ролике хотелось бы ответить на часто задаваемый вопрос от интернет-магазинов и маркетплейсов. Поставщику поступил заказ, какие его дальнейшие действия? Отличный вопрос, давайте разбираться вместе. Заказы в Хаббер поступают двумя основными способами. Первый, с крупных маркетплейсов, например, розетка и пром, заказы приходят автоматически. Второй, нишевые интернет-магазины передают заказы самостоятельно. Далее поставщик видит заказ со статусом «Новый» в системе Хабер в разделе «Входящие заявки». После чего он меняет статус заказа на «В работе» и связывается с клиентом, уточняя детали заказа, договаривается о сроках доставки и способе оплаты. Очень важно, чем быстрее вы обработаете новый заказ, тем вероятнее, что сделка завершится позитивным результатом. В мире электронной коммерции уровень конкуренции постоянно растет, как и требования к продавцам. Как только все договоренности с покупателем достигнуты, Поставщик меняет статус заказа на «Данные, подтверждены, ожидает отправки». Если же что-то пошло не так, то поставщик ставит статус «Отмена» и указывает причину отказа. Если сделка проходит хорошо, клиент подтвердил заказ и ожидает свой товар, поставщик связывается с логистической компанией и оформляет доставку товара. В коробку поставщик обязательно вкладывает чек и гарантию на товар. Сами сроки доставки зависят от логистического партнера поставщика. Но предварительная договоренность о сроках, датах и выборе места доставки с покупателем обязательно должна быть согласована заранее. Дальше поставщик меняет статус заказа на «Передан в службу доставки», а также вводит номер ТТН в специальное поле в системе Хаббер. Поставщик самостоятельно проверяет выполнение доставки по номеру ТТН. Обычно отправку можно следить на сайте перевозчика. Когда заказ будет выполнен, поставщик ставит соответствующий статус в системе. На маркетплейсе «Розетка» заказ автоматически переходит в статус «Выполнено», как только клиент забирает отправление у перевозчика. Так что же в сухом остатке? Все заказы приходят в Хабер со статусом «Новый». Поставщик как можно быстрее связывается с покупателями отправляя товар. Для мониторинга выполнения заказов в Хаббер предусмотрена прозрачная система статусов. Несложно отследить все этапы обработки заказа по статусам в системе. Ждем новых вопросов и комментариев под этим видео. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Удачной на торговли!